чтобы получ... пару человек собрались здесь. Как дела, рассказывайте. Привет. Пару секунд подождем всех. Так, как дела? Так, ладно, уже нормально. Сегодня трек, ребята, как вы знаете. Я уже сообщил. Жду, пока Макс сейчас все сделает, короче. Все в работе. Все круто. Да. И дропнем сегодня. Вот так вот. Меня попросили почаще выходить короче все эти онлайн как вы знаете мой твиттер заблокировали так что теперь будем стараться чтобы получить верификацию и все эту хуйню так что я буду с вами почаще общаться я думаю вы не против дими бамбергу короче приятного аппетита видел только что как он готовит на кухне так вот Uh, короче Я не знаю, сколько еще будет все длиться Короче, я все Отослал Свое я сделал Привет в Казахстан, в Петропавловск Да, ребятки Вообще-то все планируем Туры, альбомы Все эту хуйню, короче Все это говно Короче, вы же знаете Мы же восстали у нас недоделанные дела За вас, ребята За вас э, потяну один-два поезда, короче Так, ну что, что вам рассказать? Привет, привет, привет Привет, братва бра, бра. Короче, сразу же, заранее Привет во все города России Во все города Казахстана короче. И привет Всей э, Российской Федерации и другим странам Да ребята, мерч будет В Украине тоже концерты будут и все такое Лё! Дортмунд Брай, я Дортмунд камплян план, с моим английским менеджером О, будут фиты ребята Будут фиты Вы охуеете о, ребята, конечно же, блядь, забыл, забыл, на тюле, на тюле, еще и на Грюйса, на Майнегансена, Браса, это, на мои ганзен люди в Deutschland, natürlich. Что я для меня арштига? Всё, всё, плохой звук. Йо, конечно же, привет в Польшу, Польша, всем моим братьям, сто процентов, конечно, и в Данию, везде, короче. Привет бля, всему миру! Польский? Подожди, подожди, подожди. Пердуляй до дому, курва! Йоу! Концерты в Донецке! Я думаю. Это... Виняга. Виняга, виняга, виняга, О, хороший вопрос, с кем ждать фиты? Ладно. Первый, кто уже записал, это... Дима Бамберг. Он будет на альбоме Он уже скинул свой куплет Виктор СД И еще один участник Санти Хайпа Реально Выпрашивал у него За май будет тоже на альбоме Ребята Маджестик будет на альбоме Еще Лобус будет на альбоме Там много чего будет Я же, я же сейчас Хочу заебать вас всех. Мне Артем много денег запросил. Миллион евро. Сниппет, не знаю. Я, я думал, снипет и больше не в моде. Тем более, сейчас же какие-то уебки выставляют демки, так что нахуй снипет. Можете послушать сраные демки и все. Какие треки будут, ребята, только хардкор, бал. Только хардкор. Только музыка с яйцами. О, братан. Братан Алекс Вагнер, на, тоже. Эй, Вас Гедига. Шэньдунг Риса на Алекс, я сейчас в студии. Я в Италии. я. У меня сегодня блядь, Диджей, охуенный Что за трек на фоне? Это Берил. Э, берил Это берил, ребята, на фоне. Ну что там, ребята? Там еще ни, никто ничего не выставил. Что там, Макс? Макс, короче, работай, давай О, блядь, верну 2007, верну, стопудово Все хорошо, ребята, все хорошо Ребята, я с Артемом не в, не в ссоре, но мы не общаемся Как-то так получилось, что я могу еще сказать на эту тему Бывает Ребята, я всегда на работе Да, клипы будут, ребята да, ребята, есть дата релиза? Скоро. <laughs> О, хороший вопрос. Да, Дранкен, кстати, скинул мне, э, написал мне вчера и скинет мне охуенный бит в стиле Дранкен. И я возьму его на релиз. Так будет называться трек. Мое отношение к лейблам, у меня же свой лейбл, ребята, у меня дурдом. Дурдом это мой лейбл, короче, и мой дом. Кто-то спрашивает, BattleRap будет? Не, а, а? Эмо Клауд будет? Ладно, как я отношусь к украинцам? Как и ко всем людям в этом мире? Или на этой планете, как к людям? Для меня такого понятия нету, понимаешь? Ладно, ребята, наверное, надо заканчивать. А то мы с вами уже здесь долго, да? Хотел там залететь быстренько пообщаться. Давайте, ребята, короче, сегодня стопудово трек сегодня, а, и после еще в ближайшем, в, короче, для времени тоже треки то всем. все будет круто. Короче, не переживайте, у меня все под контролем. Это не последний раз, что мы увидимся, короче.